Активисты Одинцовского отделения «Единой России» открыли вахту памяти у памятника погибшим работникам внуковского завода огнеупорных изделий. Торжественное мероприятие в рамках партийного проекта «Историческая память» посвятили 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На торжественном мероприятии также присутствовали активисты Одинцовского совета ветеранов и руководство Дома культуры «Солнечный». Учащиеся пятых классов первой Одинцовской школы прочитали стихи о войне, почтили память воинов, которые погибли, защищая наших в завершении церемонии участники возложили цветы к монументу. Акция вахта памяти также прошла у обелиска погибшим землякам в деревне Мамонова.